Здравствуйте, вы смотрите Амперметр, с вами снова я, Александр Трепетин. И сегодня речь пойдет о том, как компания Автоэнтерпрайз ломает стереотипы. По крайней мере, один стереотип. Уверен, большинство сразу же даст ответ на вопрос, каким должен быть трактор. Ну, конечно же, дизельным. У дизеля шикарный крутящий момент на небольших оборотах. У дизеля умеренный аппетит, то, что нужно для трактора. Вот именно этот стереотип и решила сломать компания Автоэнтерпрайз и построить электрический трактор. Как известно, все новое – это хорошо забытая старая. И компания «Автоэнтерпрайз» отнюдь не пионер в создании сельскохозяйственных машин с альтернативным приводом. В середине прошлого века в СССР был построен и даже выпускался серийно-электрический трактор. Причем выпускался в Харькове. ХТЗ-12 – первый в мире трактор с электромотором, который реально работал на полях и эксплуатировался, как говорится, на всю катушку. Энергию он получал по кабелю, подсоединенному к передвижной электростанции. Необходимость такой необычной конструкции объяснялась просто – в СССР после Второй мировой войны ископаемое топливо было в дефиците, а электроэнергия, получаемая на многочисленных гидроэлектростанциях, наоборот, в избытке. Вот и перевели конструкторы трактор на электротягу. К сожалению, проработали такие трактора недолго. Лет пять всего. Эксплуатация, хоть и обходилась дешевле обычных машин, все же была сопряжена с рядом трудностей, главная из которых тот самый кабель, не выдерживавший многократных намоток и разматываний. А после того, как во второй половине 50-х годов были открыты новые месторождения нефти в Сибири и в Казахстане, и топливный дефицит сошел на нет, пропал интерес руководства СССР к альтернативным видам транспорта. ХТЗ-12 был выпущен тиражом в 32 единицы, и модель была снята с производства. С той поры прошло больше 60 лет, и тема электрификации сельского хозяйства вновь стала актуальной. Еще в 2015 году Автоэнтерпрайз поддержал изобретателя из Одессы, и на свет появился вот такой электрический трактор, построенный на базе ХТЗ-3512. Изделие получило название «Эдисон», и Харьковский тракторный завод всерьез задумался о его серийном производстве. Впрочем, этим планом не суждено было сбыться. Несмотря на внушительные результаты испытаний, трактор «Эдисон» имел существенный недостаток – двигатель. Электромотор в нем был уникальный, а потому очень дорогой и нетехнологичный. Поэтому в компании «Автоэнтерпрайз» было принято решение разработать новую машину, но на базе все того же шасси «ХТЗ». Главное новшество – использование серийных узлов от Nissan Leaf. Двигатель, аккумулятор, инвертор система управления этим добром переключились скачевала с ушки на трактор без изменений. Конструкторам Auto Enterprise удалось разместить все это на раме, оставив от привычного ХТЗ только колеса и коробку передач. Почему в качестве донора выбрали именно ЛИФ? Да потому что эти автомобили сейчас буквально в огромном количестве предлагаются на аукционах США. А для постройки тракторов абсолютно неважно состояние кузова машины. Главное это батарея, ну и двигатель с навесным. И цена получается очень интересная. Но главное технические характеристики всего этого чуда. По мощности и крутящим моменту, ниссановский движок вдвое превосходит показатели первой версии электротрактора. А по потреблению энергии они практически одинаковы. Выгода очевидна. По мере создания нового трактора, программистам и конструкторам компании приходилось решать массу проблем. Например, чтобы управлять двигателем, необходимо расшифровать ниссановский протокол обмена данными. Не сразу, но получилось. Плюс получилось снимать с управляющего модуля информацию о состоянии двигателя, температуру, обороты, нагрузку и тому подобное. Осталось только загнать это все в новый контроллер и научить его работать с педалью газа. На сегодня трактор ездит под управлением ноутбука. Еще одна проблема изящно решенная с помощью деталей Nissan Leaf – работа бортовой гидравлической системы трактора. Вместо отбора мощности от дизеля гидронасос приводит моторчик от усилителя руля. А вот коробка передач осталась штатной. Правда, масло в ней сменили. То, что слилось из этого агрегата, не работавшего ни одного часа, выглядит именно так. Что заливают на заводе вместо масла, только можно догадываться. Кстати, коробка нужна, чтобы не создавать с нуля систему отбора мощности для работы навесного оборудования. Ну и для повышения тягового усилия, например, при буксировке прицепа. По расчетам разработчиков, батареи на 24 квт должно хватать на 8 часов работы в интересах коммунальных служб. А заряжается такая батарея от сети переменного тока примерно за 6 часов. Экономия от применения такого электрического трактора заключается не только в том, что он не потребляет топливо совершенно, а электроэнергия стоит относительно топлива сущие копейки. Еще очень важно, что этот трактор абсолютно не нуждается в техническом обслуживании. Ну, разве что масло тоже той коробке придется поменять. И компания Автоэнтерпрайз считает, что у такого экземпляра очень интересный и привлекательный коммерческий потенциал. А перед конструкторами Автоэнтерпрайз уже стоит новая задача – перевод на электротягу гусеничного трактора. Хотите больше подробностей? Подписывайтесь на наш канал, тогда точно не пропустите ничего интересного.